тюнь ти тюнь ти тюнь ти тюнь ти Вы знаете, я думал, что это будет небольшой сюжет, но оказалось, что целый спецвыпуск мы посвятили прекрасной корпорации, которая является номер два в мире и номер один в России по частым объявлениям. Это компания Авито. 35 миллионов пользователей ежемесячно. Столько, сколько продается здесь товаров, это просто, наверное, нет нигде в мире. Друзья, я очень рад, что у нас есть возможность такая посещать эти компании. Сегодня мы копнем как можно глубже, поэтому это начало выпуска. Не буду вас задерживать, поехали. Как вообще? Откуда экскурсии начинаются? С этого, наверное, места, да? Рецепт на 15-м, куда народ изначально приходит, и скорее начинается он оттуда. Здесь этаж Тихий, Разрабский. Разрабский нам нравится. Сидит, тихо пилит кот. Андрей Барковский. Это я директор по пиару в avito.ru, и сегодня он проведет нам экскурсию, за это нужно уже поставить лайк, и мы, наверное, начнем прямо отсюда. Hello guys. Рассказывай, давай, про компанию. Наверное, первый хочется спросить, откуда вообще такое название появилось. Что, за, что такое Avito вообще? Слушай, авито, на самом деле, тема абсолютно абстрактная, космическая. То есть, когда Филипп с Йонасом пришли в Россию, и начали смотреть в сторону классифика, в сторону какой-то яком-площадки, искали интересные названия, которые были бы какие-то ассоциации с электронной коммерцией, купли-продаж, какими-то вот такими вещами. Те названия, которые на тот момент... Э хоть как-то были на это похожи. Были раскуплены киберскотерами. Филипп с Йонасом на это дело посмотрели, решили, что, ребята, нет, придумаем что-нибудь свое. Лаконичное, будем космическое. Будем доменное имя за 690 рублей, да? Да, не будем платить киберскоттерам. Возьмем что-то простое, лаконичное, запоминающееся, с чем можно интересно работать. То есть здесь нет? Нет имени, города, где родился один из основателей. тайных конспирологических знаний. Что обозначает вот эти вот кружки под логотипом Авито. Эти четыре кружка это четыре наши вертикали услуг, работы, недвижимости и тачек на нашей площадке. То есть то, что продавцы и покупатели, а также люди, которые ищут работу или предлагают ее, могут найти все это на одном универсальном ресурсе. К сожалению, это я красота. не могу пожать лично руку основателю, но можно это сделать через тебя. Я хотел сказать вам огромное спасибо за то, что вы даете возможность молодым предпринимателям сейчас продвигать свои какие-то товары или услуги через ваши доски объявлений. Понятное дело, вы на это не рассчитывали, что люди будут там что-то продавать, наверняка, да? Но ну, я имею в виду строить бизнес внутри вашей площадки. Но потом у вас появилась возможность покупать уже топы, покупать показы, там еще что-то. И люди действительно сейчас, не имея согласия, сайтов они могут размещать эти объявления, поднимать их где-то в топы и продавать какие-то товары. Это действительно очень круто. Знаете, мы вообще про то, чтобы давать людям возможность улучшать жизнь друг друга. Независимо от того, это мама, продающая коляску другой маме, или парни, которые решили прийти с новым бизнесом и вырасти на нем. У нас есть там миллион разных историй, где там ребята начиная с каких-то там экскурсий на крышах домов, там становились довольно большой ивент компании и прочее. У нас три 300 тысяч человек в принципе имеет постоянный или единственный источник дохода только с Авито. Или полтора миллиона, которые в принципе занимаются коммерцией, бизнесом да. на Авито. Это огромный сегмент малого бизнеса, и многие из этих людей просто начали с нами, выросли с нами и работают только с нами. Расскажи немножко про основателей, потому что мне не совсем понятно. Они оба шведы. Слушай, это очень классные ребята. Да, оба шведы. Сколько им лет? Ой, им уже за 40, лет 45, может, в этом районе. Йонас, чувак, который сделал в Швеции тренд аукцион ну, по аналогии с ebay и продал его ebay. Как он в России оказался, Чем он сюда приехал? Почему? Он очень крутой и человек с большим виженом, глядя на новые рынки, на потенциал роста и развития, он смотрел в том числе и в Россию. И вот он приехал, увидел здесь потенциал, пообщался с народом, нашел партнера, привлек Филиппа и вместе здесь они запустили этот бизнес, небольшой, сначала там, четырьмя разработчиками в квартире на Тверской. Да -то, ты что, все да, это... с этого и начиналось? <связано> да, да, с там... просто с комнатой, квартирка, да. Квартирка, четыре разрабы, вот ребята, команда энтузиастов, на там запилила сайт. Когда уже такие более-менее более серьезные инвестиции начали вкладываться в этот проект, и в какое время они поняли, что надо делать из этого большую какую-то историю? Ну, они верили в эту историю сразу же. И первые серьезные какие-то инвестиции это, наверное, первая полноценная большой телевизионная компания. Вот сколько стоит твой беспорядок? Это, конечно, они. Это что такое? Это одна из наших переговорок. Да ты что? Оно сделано в сарай типа того, так. да? Это гараж. гараж мне мне очень нравятся компании, которые заморачиваются по поводу переговорок. Потому что переговорки – это самое мое любимое место. Я готов здесь проводить время целыми днями. Я видел, что на Витуп продается контрафакт. Вы как-то это регулируете? Ну, мы это жестко выпиливаем. Там есть ряд формальных признаков, по которым можно увидеть, что это контрафакт. И такая история, если мы ее видим, она просто не появляется на сайте, она не проходит модерацию. Если каким-то чудом она проскочила, это видит бренд-производитель, обращается к нам, доказывает на практике, что вот ребят, смотрите, тут признаки, это контрафакт. Это, разумеется, блокируется, пользователь не блокируется. Добросовестные пользователи считают, во многих, что это чрезмерно жестко. То есть люди, которые попадают под молок нашей модерации формально, не делая ничего плохого, должны понимать при этом, что мы это делаем да. ради того, чтобы как бы, пользователи не сталкивались с каким-то серым или плохим контентом. Но так или иначе, площадка достаточно открытая, и на ней появляются еще и мошенники. Да, люди, которые могут прийти, разместить товар, которого не существует, человек им напишет, они примут деньги, но ничего не отправят. То есть это сейчас история такая повсеместная достаточно. Ну, мы огромные, и, разумеется, наша гравитация манит не только добросовестных пользователей. Приходят да. и там, некоторые недобросовестные там, злодеи, которые пытаются, конечно, нажиться на наших пользователях. Мы в этом плане ведем мощную работу по выявлению всего этого жулья, конечно, искоренению. Но при этом, конечно, надо понимать, что нам должны в этом помогать сами пользователи. То есть мы постоянно информируем людей на каждом этапе принятия решения. О базовых правилах безопасности. ребят, не дозывайте персональные данные. Ребят, если просят там какую-то там супер предоплату, не платите, поищите, не встречайтесь в каких-то сомнительных местах, встретитесь, там где-то в ну, приличном месте, где да. у вас все будет нормально. То есть, если соблюдать базовые правила безопасности, человек будет на 99% избавлен от возможности попасться на улочку мошенников. Друзья, будьте аккуратны, авито площадка очень большая, где и недобросовестные тоже есть поставщики в общем сразу могу сказать что моя книга трансформатор если появляется на авито мы несколько раз уже находили решали этот вопрос там по 100 рублей по 200 рублей ни в коем случае не покупайте. это все люди которые у которых этих книг как минимум нету как максимум сразу ну, пиши разберем да а вот эти вот доски которые у вас здесь стоят это что такое это задача да. Расскажи, как она работает. Ну, в это? целом у народа то-до-лист, вот, то, что в процессе работы, то, что уже сделано. И там миллион разных задач для миллиона разных юнитов. Дошел такой так, так, так, так, кому какую задачу поставили. Вот, подготовить дизайн плашки. Прикольно. Ну, народ видит общую картину. Круто, ребята, мы, знаете, о чем договорились? Что... Прямо сегодня мы сделаем официальный магазин «Трансформатора» на «Авито». И внизу я вам могу оставить даже ссылку в описании, где вы можете купить мою книгу. — Да, так что приходите. — Крутя. — «Трансформатор» на «Авито». — Привет. — Привет. — Спасибо, что ты нас дождался. — Очень приятно. — Кем ты работаешь в этой компании? — Я фронт — А это что значит? — Это значит, что я делаю лицевую часть сайта. — Ты же видишь, что продается на сайте? — Конечно. — Постоянно, да? Что самого необычного а, ты видела, что продавалось на Авито? Ох. было пара, была пара случаев, кто-то продавал душу на Авито. Кого продавал? Душу на Авито продавал. Душу? Да уж, не знаю, нашелся ли покупатель. И еще были люди, которые продавали себя для различных э, услуг, качества там работы по дому, еще какой-то Это же работа, как я понимаю, или, или это а, неправильно. Там была формулировка просто такая немножко странная. Проституция, что ли? Ну нет, просто там такой чернокожий парень был. И говорит, продаюсь для различной работы. Разные люди бывают. Как продать вообще какую-то самую бесполезную вещь на Авито? Что нужно для этого? Да, да либо отдать бесплатно в дар, либо приложить к нему какой-то подарок, и сюрприз, или может быть что-то полезное приложить. Во всяком случае, я думаю, что прям совсем бесполезных вещей, наверное, не бывает. Есть люди, которые коллекционируют бесполезные вещи. Что невозможно продать на Авито? Наверное, невозможно продать то, что запрещено законодательством РФ. Оружие, наркотики. А все остальное, там что-то большое, например, квартиры, здания, там бизнес, еще ну, что-то, да, это все можно встреч... продать? Я сделал объявление на Авито, где продают и бизнес, и квартиры. Допустим, про квартиры есть там, отдельный раздел, поэтому все, что угодно продают. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Да, Спасибо. успехов. Смотри, ну, вот это что быть. такое, я не понял. Здесь спать можно? Э, да, ну, в принципе, можно поваляться, да, отдохнуть. Блин, да, вот конечно. бы мне такое в офисе. Компания Авито побила все рекорды по продуктивности своих сотрудников. Вот, они просто купили неограниченный Рэдби. Поэтому кроватью никто не пользуется. Как дела? Привет, привет, отлично. Что за доклад? Куда готовишь? TeamLead.com. А что это? Конференция TeamLeadов, руководитель разработки. Вот это вот все, в пятницу будет. Расскажи в трех словах, что ты будешь рассказывать. Что такое Performance Review? Performance Review – это инструмент изучения рабочей продуктивности сотрудника. Так что здесь значит можно покатать в бильярдик, да, поиграть на гитаре. А дол в основном, конечно, прогнать докладик какой-нибудь, скорее вот. Все, можно качнуться. Ах, зашел себе. Есть две нормальных тренажерки, конечно. Качнуться. Смотри, как классно сделан потолок. Мы ходим в компании, которые в чем-то являются лучшими. Мы реально самые большие да, по бесплатным доскам объявлений, как я понимаю, и даже сумму там сопоставима по полтора процента от ВВП страны. Что привело эту компанию к успеху? Мы постоянно шли за рамки. Мы думали о пользователе, и мы эффективны для пользователей. То есть на авито реально покупается и продается. Ну а, например, вот смотри, узкоспециализированные такие площадки, как Cyan, например, или Avto.ru, там и прочее, э, вы агрегировали сейчас все вместе. Вы же с ними конкурируете, правильно? Да, на каждой из своих э, сегментов, конечно, мы конкуренты. У них есть свои плюсы и минусы, так же, как и у нас. Мы Национальная площадка единственная, пожалуй, из всех перечисленных тобой компания, которая работает ну, территории по всей России. Да. Популярны везде, есть везде. Большинство из наших ну, коллег по рынкам они относительно локальны. Они сильны на каких-то из там локальных рынков, граничных не в целом, по стране. То есть, и наша сила это наш масштаб, конечно. Где мы находимся? Это наша столовка. О, как вкусно все. Здравствуйте. То есть это абсолютно бесплатная история. Есть... Бесплатно? Сколько хочешь? Ну, не сколько хочешь. Вот взял салатик, первый, второй, третий, то есть порцию и как бы съел. Блин, так кушать хочется. А здесь э, завтраки тоже есть? Да. Вот это, наверное, самое большое преимущество для сотрудников, что тебе не надо никуда идти. Нет, самое большое спорта. преимущество это куча крутых интересных задач, конечно. то есть И команда с которой, с крутыми <с чуваками, с которыми можно знаю. поработать. Не, ну, ты видишь. ты пришел к там животом. Да, Офигеть, у вас полноценный тренажерный зал. У нас их два. Ребятушки, смотрите, что здесь есть. Просто сел, взял себе водичку, включил какой-нибудь фильмец, освободился от работы, немножко разгрузился и просто кайфуешь. Идеально, вот такие вот идеальные места работы создаются крупными компаниями, мне это очень нравится. На такой же философии я хочу придерживаться и в своих бизнесах, чтобы людям было комфортно, заботиться о людях. Не бить никого розгами, ставить задачи четко, ставить дедлайны четко. Если у человека нет каких-то инструментов или знаний для выполнения этих заданий, значит нужно их дать. Как я понимаю, у вас же свободный график, да? Вернулся, да? да, у нас народ сам планирует свое время, то есть для нас главная эффективность. А как твой рабочий день проходит? У uh, меня uh, uh, uh, uh, uh, куча текста, uh, куча согласования контента разного рода, куча встреч с нашими партнерами, подрядчиками, журналистами. Сколько твои рабочие дни? Uh, я приезжаю обычно где-то к половине десятого и до упора, то есть могу уехать в десять. Я могу Плохо, поработать значит, удаленно. Ты, или ты, например, хочешь поработать сегодня дома и не видеть никого, то ты можешь в принципе не приходить. Uh -huh. У нас никто этим злоупотребляет, но если мне не здоровится, я могу с вечера взять ноут с собой, и поработать из дома. Но это история про осознанность. Да, то есть, да, если да. ты работаешь на результат делаешь его. Дело в доверии. да, то есть и Компания, например, делает все, чтобы доверяли ей сотрудники, соответственно, она доверяет тоже им. я люблю свою работу. О, Андрюха. Андрюха, здорово. Здорово, Дмитрий, Андрей, очень приятно. Расскажи, чем занимаешься в Авито? Я в Авито отвечаю за качество контента. А что значит качество контента? Это ваш контент или пользовательский? Ну, пользовательский, естественно. В первую очередь мы занимаемся модерацией. Модерация – дело сложное, объявлений много. Угу. Их все вручную, просто так не проверишь. И мы поэтому собрали команду, отдельную команду дейтсайнистов, которые делают крутые алгоритмы, чтобы проверять объявления автоматически. Мы сначала смотрим с помощью системы, и система неуверенно отдает людям. Люди уже сложные случаи проверяют. А расскажи, пожалуйста, самые частые нарушения с точки зрения вот, пользовательского контента. Скорее всего, когда люди одно и то же два раза выставляют. Некоторые случайно это делают, некоторые специально. Хотят, ну, чтобы объявление их повыше было выдачи или чтобы их просто было больше но это, это продавцы а покупателям естественно это не нравится они когда что то ищут, они хотят один раз находить каждый товар а не по сто раз да. поэтому да. мы вынуждены блокировать у -у -у. Вот, чтобы ты понимал у нас больше 400 тысяч новых в день при этом люди обновляют те что уже создали и каждое из них сразу надо проверять прикинь тебе нужно в день проверить полтора миллиона объявлений Бывает даже больше. Ну, как бы, приобретать не только новые, но и всегда там, пока объявление живет, надо всегда быть начеку. Круто! Ладно, пойдем. Спасибо тебе. На своем компе работаешь? Нет, это авитский. Да ты что, новые маки, что ли, дают? Обалдеть, смотрите, ребята, новые маки выдают на авито. Все Ё. на Apple технике работают? Не, не все, но кто хочет на винде. Ребята, пишите в комментарии, мак или винда, чем вы пользуетесь. Я только мак. С удовольствием. Вообще, ребят, напишите в комментариях, в какие компании вы хотите, чтобы мы сходили. Показали вам внутреннюю культуру, людей, что здесь происходит, сама атмосфера, философия, о продукте, о планах, я не знаю, о рынке. Пишите внизу комментарии, мне будет интересно почитать, чьи комментарии наберут больше всего лайков или комментариев будет количество больше, то мы в эту компанию обязательно отправимся. Халявные мандаринки, это вообще больно. Сколько программеры здесь зарабатывают, Лавид? Ну, я рублей 150. Привет. Привет. Меня зовут Дмитрий. Расскажи, чем ты занимаешься. Можешь, можно посмотреть? Вот это вот, что ты здесь ходишь? Приложение мессенджера, ну, часть приложения. Что, что для тебя важно но и является... Основным, наверное, при выборе того, где ты будешь работать. Основным является а, сам проект, набор технологий. Ну, конечно, люди, которым будет предстоять работать. Сама компания, то есть, грубо говоря, чтобы она была ну, довольно солидной. Просто наших сейчас программистов очень много хантят, и они улетают за рубеж, там куда-нибудь работать, где платят в долларах, еще что-то. Ты думал об этом? Ну, вообще думал, но за границей просто как сложнее приехать. Ну, во-вторых, Преимущество есть например, в России, в Сорной Москве. И сколько денег зарабатывает? Ну, нормально себя чувствует. Хорошо зарабатывает. Хорошо, да, зарабатывает? Больше сотни в месяц? Больше. Привет. Здорово. Дмитрий. Очень да. приятно. Мы тут э, в процессе знакомимся с людьми, которые работают в авито. А здесь можно свет включить? Расскажи, пожалуйста, чем занимаешься. Я в авито включаю найти всякие различные штуки модные, которые помогают нашим пользователям. У нас, в принципе, есть там, как бы авито философия такая, если ты хочешь, мы хотим так, чтобы всем было можно проще что-то делать. Продать сам, продать, покупать, покупать купить. Вот, например, если ты хочешь там, продавец, ты пытаешься продать, здесь, знаешь, там, мутбук, например, свой, Сейчас это очень просто, ты можешь сделать просто фотку по фотке мы сейчас определяем, что это Macbook Pro именно на такой модели, пишем тебе заголовок, как бы определяем в какую категорию тебя поместить, и там два клика можешь подать и разместить объявление. Для продавцов, например, у нас тоже такая же идея, ты как бы можешь там, хочешь купить какой-то ноутбук, или хочешь понять, сколько вещи какая стоит, ты можешь просто сфоткать, и как бы мы сразу тебе даем выдачу с, с этими товарами. Можешь... А чего вы вообще отталкиваетесь, что добавлять в Авито? от э, боли клиента от того, что он вам пишет или на что вам жалуется и вы уже от этого отталкиваетесь или все-таки у вас есть какой-то roadмэт например там, на, на, на год на два вперед, что вы должны внедрить. Слушай, на самом деле есть ну и так и так то есть у нас мы непрерывно смотрим там, на обратную связь от наших пользователей и там у нас есть безумно некий там, приоритет болей, которые возникают у них. Вот. К этому нужно возникать разумно, подходить, потому что зачастую там пользователи просят какие-то вещи, которые одним станет немножко лучше, но большому там, сегменту станет там, гораздо хуже. Надо, как бы, там, каждый из них не до конца именно, существует понимает, в общем, что это, всем от этого станет сильно лучше. Вот. Но это, это, это, есть, так, есть такой список, но есть безусловно это, так сказать, такой большой стратегический родмет. Почему? Потому что у нас важно настроить какие-то внутренние, что называется, гиб которые дальше можно сказать, использовать ну, там, в общем, во, во всех вертикалях. Во -во вы до сих пор работаете, чтобы пользователей было больше? Но ну, 35 миллионов это в месяц, это огромное количество людей. И в определенный момент ну, вы просто не сможете больше собрать людей. Куда вы дальше будете развиваться? Да, Будут смотри, ли другие страны, например, будет ли мир? Смотри, нет, на другие страны мы идти не собираемся просто все по в том числе в причин, потому что мы вс группу компаний, в которых уже есть другие страны, как бы и там. — Конфликт интересов был. Ну, да. Есть, например, основной владелец наш э, компании, у которых уже есть классификация в других странах, и как бы, в ну, смысле, мы живем только такой ограниченной России. С точки зрения роста, смотри, тут есть такая, что есть какие-то нишевые темы, где нас еще нет, которых, в которые можно идти, там, может быть, пользователей не так много, но там интересные рынки, которые можно создавать. Вот. Либо даже, если говорить про там, цифр 35 миллионов, то Интернет, э, так сказать, э, в интернете в месяц это то 80 миллионов, ну, в интернете я имею в вот. ну, часть поэтому, вот, знали соот просто со со соответственно, ну, то есть, в год у нас там где-то их там 70, соответственно, вот, мы можем сделать так, чтобы эти 70 каждый месяц к нам приходили, это вполне реально. Давно работаешь есть, Да, я довольно давно, где-то 4,5 года. То есть, я еще когда приходил, компания была довольно маленькая, ну, мы там все вместе сидели вместе с задним столом, как говоря. Крутяк. Мы хотим узнать, какие преимущества дает Авито. Вы знаете, Авито дает колоссальные преимущества для малого-среднего бизнеса. Особенно в направлении работы, например, да, поиска сотрудников, угу. привлечения временного персонала, а также в направлении поиска услуг каких-либо. А если я, например, хочу что-нибудь продавать, вот у меня, например, я делаю корабли вот такие ручные работы, ну, смотрите, что мне нужно сделать? Может стать стартом вашего бизнеса, вы можете через Авито построить настоящий бизнес, потому что у нас есть раздел услуги, есть раздел товары, как раз продажи товаров, вы красиво отфотографировать ваши корабли, да? возможно даже снять видео и разместить это все на Авито, и это будет продаваться. Немножко денег на рекламу и вперед, да? Совсем немножко, да. А если у вас будет много объявлений, вы также получите доступ к статистике, к персональной статистике Авито Про. У вас будет собственный личный кабинет, и вы там сможете управлять вашими услугами. Круто. Мне очень нравится, что сейчас предпринимателям не нужно создавать свои сайты, там, тратить на это кучу денег, на, на дизайнеров, на программистов и прочее. Вы просто заходите на Авито, регистрируетесь. Начинаете либо сами, либо кто-то может вам делать вот эти кораблики. Вы их красиво фотографируете, делаете видеообзор, ставите цену, немножко денег на рекламу и вуаля. Ребята, в общем, все походы в любые компании, вот чтобы вы не писали о том, что в трансформаторе нет полезной какой-то информации. вот Мне кажется, что вот эти все посещения, они настолько полезны, вы должны видеть просто в этом возможности. Да, Дим, ждем твою книгу на авито. Спасибо! Друзья, внизу ссылочку оставляю в описании. Если вам удобно или вы хотите покупать на Авито, и вы это делаете постоянно, можете мою книгу купить там. Вы знаете, что это не должен был быть спецвыпуск? Это должен был быть просто сюжет на 15 минут в одном из выпусков. Но когда я сюда пришел, я понял, что надо быстрее все снимать. Привет, ребят! Вот они, самые счастливые люди. Где самые счастливые люди в отделе маркетинга? Что, что вы здесь делаете? Расскажите. Как, какой, какой бюджет у вас в месяц на, на маркетинг? 100 миллионов. 100 миллионов рублей? Да ладно, на вы начинаете? Бюджет же есть, но скажите, сколько, сколько тратит Авито денег на рекламу в месяц? Больше миллиона долларов? Я Дима, не пытай нас. Не, ну блин, 35 миллионов посетителей в месяц. Это же охренеть какая большая цифра. В общем, большая часть нашего трафика – это органика. Нас прекрасно знают. Мы по top of mind, впереди планеты всей. Ой. просто может с ним. Просто... О, у меня есть Я шапочка из выходит. фольги. Я пошел. Привет, аналитикам. Спасибо. Они вообще веселые ребята, да? Ну, маркетинг как-то хотел. Блин, ну маркетинг это самая позитивная, наверное, профессия. <музыка> сколько тачек продаете в месяц? 60. Могу сказать, сколько в год. В год сколько? Два миллиона. Два миллиона машин? Да. А вторую сколько? Меньше. Серьезно? Вы Просто... продаете больше тачек, чем авторус? Конечно. конечно. Так. Что ищет чаще всего на авито? Животные нет. Одежда, обувь, наверное, тоже, наверное, нет. Вот как ты думаешь, что прям первое? Давайте э, так сделаем. Ребята, поставьте на паузу и напишите в комментариях, что вы думаете. Продается больше всего на авито. А я сейчас попробую придумать гаджеты телефоны айфоны э -э, каждый пятый айфон купленный в россии куплен на авито но даже в десятке нет что-то из мебели наверное тумбля кресло, диваны диван Кстати, диван третий... ищет больше всех чаще всего ищет диван до третьем месте как в жизни угадаешь, что. Я не буду больше угадывать. Не Норковая не шуба. только всего развеселого. То есть у нас там какой-нибудь протаптывающий тропинок для парков. Реально вот объявление работы. Распугиватель голубей, поедайте салатов. Нормально. У нас... Распугиватель голубей. Вообще все нормально идет. Всякие там звери-экстрасенсы, там кот Борюсик, там не попугай сатана. Все, что мы проговорили, это как бы посмеяться, окей, но если вы с точки зрения бизнеса, то мы даем вам четкую аналитику, что людям нужно на Авито. Просто отталкиваясь от этого и создавайте магазины. Кстати, вот это вот вся вот красота. Да. Вот, тоже куплены на авито Классная штука Авитовские штуки Индийская такая Я устал, может будем заканчивать выпуск? Да, ребята, еще что я хочу сказать Внизу в описании я оставлю топ-10 товарных групп и топ-10 услуг Просто смотрите для себя, распечатайте где-нибудь, повесьте Это прямая возможность у вас выбрать нишу и, собственно говоря, работать в этом направлении Джонни, Женька, приятно Привет. привет. Как дела? Замечательно. Расскажи, чем занимаешься, в Авито? А, продуктом. Угу. Что нового запилили? Расскажи, какие нибудь фичи. С -с Слушай, запилили классный поиск по фото. Так. Фотографируешь вещь, предмет, получаешь, что можно на Авито купить. Так. Вот. То есть ты, в принципе, можешь где угодно в интернете даже скачать ее, и, и Авито будет искать, например, трендовые товары на каких-то других площадках. Да? Ты можешь все, что у нас фоткать, все будет искать. А этот алгоритм вы сами придумали или готовы внедряли? Нет, ну, у нас есть толпа ребят, которые умеют распознавать картинки, так называемым компьютер-виженом. Соответственно, они сделали нам возможность распознать картинки. Почему И, работаешь в Авито? Больше никуда не берут. Авито – самая классная компания. Не так много есть мест, где можно десяткам миллионов людей делать жизнь лучше, проще. Это, ну, это, это надо почувствовать. Ну, ты тоже делаешь. Друзья, напишите внизу в комментариях, какого товара еще нет на Авито. Это будет реально сложно. Тот ответ, который нам понравится, и тот ответ, который будет реальным, давай что-нибудь подарим. Реально придумай, придумай то, что еще ничего нет на Авито, то, что взлетит в чем есть потенциал для нового бизнеса. И мы поможем его запустить. Давайте, мы для вас сделаем бесплатный магазин и 20 тысяч рублей кинем на счет для того, чтобы вы могли его двигать. Классно. Ну вот и подошел наш выпуск к концу. Это была прекрасная компания Авито, это действительно компания, которой можно гордиться. Когда говорят о том, что в нашей стране нет специализированных кадров, про то, что у нас все плохо с технологиями, что нас там другие страны в чем-то обгоняют, ну вот посмотрите, это реальность, и это находится на метро Белорусской в центре Москвы. Мне никто не платил за рекламу этого сервиса, но я хочу искренне порекомендовать Авито для того, чтобы вы могли запускать свой бизнес. бизнес это не с больших денег, не с больших инвестиций. Это просто постоянная возможность просто что-то тестировать, запускать и пробовать. Всегда смотрите, что есть какая-то боль клиента, и вы ее можете решать. Вы можете сразу не зарабатывать какие-то огромные деньги, вы можете маленькими шажочками создавать свой собственный бизнес. С интернетом сейчас возможности просто не ограничены. Поэтому, друзья... Поставьте лайк обязательно и не забудьте написать внизу ту компанию, которую бы вы хотели бы видеть в Трансформаторе. Мы искренне от души делаем для вас этот контент. До встречи в следующем году.